Ну вот, ребят, сегодня будем 13-ку катать На, на 8-клапанном моторчике Она под SPL подготовлена Тут вот такая акустика Все остальное Сегодня я пишу без аудиорекордера У меня батарейки там сели на нем, как ни странно А я не проверил То есть это все на январе, на пятом Вал здесь формашевский с подъемом каким-то я не помню здесь чем-то тут бронь все везде то есть бронированная крыша стекло сабы здесь стояли только это вынуто все тут короб вот такой сзади соответственно комы и все остальное а у тебя сколько машина-то весит сейчас приблизительно сколько машина сейчас весит где-то порядка тонна 700 а, ну ближе к дом, да, если динамики еще стояли, то там вообще было ну, бы... Будет... у него будет полностью вес готовый. Охидеть. Это будет жестко. Ну и под капотиком здесь 8 клапанник. А, у тебя же формаж какой-то, да? То есть, да, у ГБЦ формаж Да. А, распредвал. Их ниже. 10, 3 на 10 подъем. Ну, в принципе, впуск-выпуск. Ну да, да, здесь как бы форсунки 107 стоят стандартно. Как это обычно, в общем-то. И тут все под музло, соответственно сделано, два генератора стоит, плохо что без рекордера потому что, блин, не слышно ни хрена, наверное, меня не будет это, это что-то там в руках ну я так и понял, блин все, нагрузка пошла, это аккумуляторы включили на заряд задние сразу слышно, как мотор напрягся и по регулятору холостового хода слышно как он открывается потому что нагрузка пошла воздуха больше надо ну в принципе тут все тяжеленное соответственно двери тяжеленные здесь корм подсад тоже а сзади в самом там э э, литий титановый аккумулятор стоят здоровенные Банки отдельные. Ну, сейчас поедем, покатаемся, соответственно. Мы просто выкатили ее, запустили только сейчас. Поедем, ну, соответственно, онлайн онлайне откатаем и посмотрим, что получится. Тут я не знаю, как бы открыто? открыто. А, открыто, да. Вот у нее сзади есть банки аккумуляторов стоят. чтобы ничего не не, не взорвалось блин. при соревнованиях их не закрывается еще а ч ⁇ у тебя крышка задняя не закрывается нифига а вообще прям долбануть а вот я боялся просто ее... Не, а там резинки не шагов, А, -а, -а. Стоят, чтобы не залило, не дай бог. Но ну, я понял, да. Сейчас все проверим и поедем покатаемся, соответственно. Я уже потом сниму. Ну вот, катаемся уже. По Акаду нормально все, в принципе, никаких проблем нет. Ну, тяжеловато моторчику, конечно, разгоняться. Восьмиклабанный плюс вал такой работать с четырех где-то там, да? да? Ну, а дальше как вроде бы 4 если перейти, он начинает разгоняться. Если да. то, как бы очень долго прям вообще, ну, луговато. Вал более широко, ну, то есть перекручивать я смысла не вижу, мы его вообще выкрутим непонятно куда. Еще хуже только сделали. А с музыкой тут, наверное, вообще будет тяжеловато, еще и тяжелее. бы вообще все проблем нет никаких температура постоянно 87-86 градусов у нас да, не совсем потом но единственное надо будет только потом клапаночки подрегулировать потому что все-таки бал и все новое и подосядет. плюс у тебя башка да, башка еще новая газ и, и все нормально там запускается он да, да. ну, там даже не перезапускает показания идут уже больше двух процентов топлива включает что это и с чем связано непонятно вообще может быть там где-то не контакт какой-то либо еще что-то по крайней мере это не на кате надо делать а... что... благо сейчас все нормально работает все закончили мы с машинкой в принципе все нормально для конечно такого конфига но туговато нам тону 700 а будет весь весить все это дело ну в принципе как бы нормально блин. то есть четвертый он раскручивает до 6 то есть можно как-то раскрутить ее. Пятый уже туговато у него надо за 4000 оборотов уходить тогда будет нормально ну то есть ушел за 4000 и поехала машина сами понимаете тут нагрузки бешеные еще плюс два генератора крупятся хоть они даже не не в нагруженную но по инерции все равно раскручивать массу роторов все равно приходится так что все вроде хорошо ну и опять же мы входим на канал подписываемся лайки ставим, колокольчики и все остальное. Ну и вся информация у меня в ВКонтакте, в группе и на драйве всегда дублируется. Так что в общем всем пока и до новых встреч.